Новый день наливам в стык, а Новый Новый год добиваем до дна а и сжига ночи, сжига я перепишу историю, я сегодня автор, Новый Новый день наливам в стык, а Новый Новый год добивам до дна, мне сегодня не нужно быть умным, отложу дела, я сегодня не буду думать о том, что будет завтра, папа, пустую я вижу насквозь души твоей, каждый тихий укромок видим, тоже. Запомню этот миг, как никак как и другом. мне нужна больше. Не важно дома, не важно, где важна, с кем проведу Новый год. О! Я сбил на учебу, я сбыл те света пустых людей напротив, но oh, no! я это слово и снова по-новой Хочу видеть тоже те глаза, что зажгут во мне новые Гонь что назову я любовью Новый, новый, новый, новый, новый, новый день Я бы долго загнялся среди тысячи путей Снова новая победа, снова новый Я во всем, мне так нужен этот гол, что к столу меня зовет О-оу, oh -oh. наливай в бокал, я бумер Но от этой смерти я бы не убегал в одном доме Тысячи дней мне сегодня хорошо Не начинайся новый, новый, новый день Новый год добивам да, до дна И а сжигая ночи, сжигая Я перепишу историю я сегодня автор Новый-новый день наливаю стоит Новый-новый год да до да одна трачу последние деньги, могут не по годам И трачу молодость на тех, кто и тратит на меня я снова новый-новый день